Спасибо. Хочу сказать вам спасти. Хочу сказать вам спасибо, наверное. Вы правы, эзотерика управляет миром. Да. Я прошла семинар целителя. У меня вопрос. Вечером перед сном можно концентрироваться на скольких обрядах? Хоть на 10, хоть на 100. Спасибо вам, у меня все работает, и даже целительство, да? Я исцелила от аллергии клиентку, да? Спасибо, и себе помогла убрать некоторые недомогания, да. Я уже об этом говорил, эти семинары действительно очень великолепные, очень рекомендую стать целителем. Это 6 уроков, вы можете их приобрести на моем сайте Дуйкогуру и стать целителем. Все очень эффективно, до улыбки просто, и не требует от человека никаких сверх уникальных знаний. Андрей Андреевич спрашивает о Дарка Волохина. Спасибо большое вам за помощь и понимание, за ваши советы и вебинары. Посоветуйте, какие мантры мне нужно читать для здоровья. Лауман Хелена, добрых и приятных вам выходных в кругу семьи. Мой вопрос. Вижу плохие сны. Какую читать для выздоровления? Ну, можно читать, и соха. Читайте, представляйте себя человеком синего цвета или как будто вы находитесь в воде и прозрачные и читайте вам биканза биканза маха биканза ранза самандгат и ощущаю свои груди состояние добродетели Это поможет вам выздороветь. Наталья Демьянова. Подскажите, могу ли я рассчитывается деньгами покупать не для себя, для своей дочери? Да, счастливую жизнь, да.